Виталий, приветствую тебя. Собственно, традиционный эфир. Правда, мы несколько скорректировали график нашего совместного вещания. Я думаю, что если ты не против, можем, опять же, оставить постоянство встреч, но перенесем с понедельника на вторник на вот это вот время. Поэтому, друзья, не переживайте, если в понедельник вы обнаружите, что ролика нет, это не значит, что мы перестали записывать контент. Он будет теперь по вторникам. Предварительно пока что. Так, ну что, финансовые рынки, отчет по инфляции. Как мы с тобой в прошлый раз говорили, это серьезное фундаментальное событие для рынков, которые не оставит равнодушных, в принципе, никого. Каким бы инструментом вы бы не интересовались, не торговали, точно данные по инфляции в каком-то формате задели все активы. Волатильность была крайне значительная, индекс доллара. К сожалению, несмотря на все предпосылки, которые предварительно были созданы в виде потенциальных ожиданий роста базовой инфляции не привели к реализации этого сценария, потому что базовая инфляция в США, вопреки ожиданиям, просела с 6,6% до 6,3%. Основной показатель инфляции в Штатах тоже снизился, поэтому снижение обоих компонентов, обоих показателей по инфляции вернуло на рынок спекуляции относительно того, а не стоит ли Федрезерву притормозить с повышением процентной ставки, и, соответственно, если идея агрессивного повышения ставки ранее поддерживала курс доллара, то, лишившись этой поддержки, доллар перешел как, к снижению. Собственно, вот это снижение, которое мы видели по индексу американской валюты, фактически за несколько торговых сессий, четверг-пятница, сейчас снижение продолжается, это уже больше 4%. И вот сегодня на Bloomberg, постоянно включен у меня, сравнивают, что такие однодневные потери, по доллару были последний раз в определенный период кризисных лет там, 2008 года. А если в целом говорить о масштабах недоверия сейчас и нежелания вкладывать в доллар в длинные позиции с учетом потенциального обновления риторики резерва, вот это падение могло стать самым значительным со времен перехода вообще к плавающему валютному курсу, то есть больше, чем за 50 лет. Ну, короче, есть такие исторические параллели, которые можно проводить. Но опять ну, же… Я бы, да, я бы еще добавил по поводу не только вот этих параллелей, которые ты сделал, а, а с точки зрения ланга и шарта. Мы знаем, что рынок, он медленно растет, да, какой-то да. инструмент, но падает очень быстро. Да, это точно. Бывает падение, когда рынок может там, полгода расти, а недельное падение вот это все поглощает. Да? Поэтому нужно, скажем, почему я больше люблю шорты, допустим, по сравнению с лонгами. Потому что там можно за недельку или за несколько дней условно взять то движение, в котором нужно сидеть там, месяц да? или в таком формате. То, там сравнить даже... Последнее снижение там акций Фейсбука, да, uh -huh. Они там росли несколько лет, и потом за текущий год они свалились там, в течение года за, за то, что росли там несколько, несколько лет. Там. Ну, любой инструмент, 500, там, нефть и так далее. Поэтому это нужно учитывать, когда вы торгуете в лонг, рынок может очень сильно падать, и нужно обязательно осознать риск менеджмент о котором мы говорим. Да, я поэтому, кстати, тоже люблю рынок криптовалют. По этой же самой причине, что расти он может потихонечку, по чуть-чуть, и там каждое сопротивление через боль дается, а если падает на негативных новостях, это серьезное снижение, собственно, которое мы и наблюдали после краха банкротства биржи FTX. Так, ну ладно, возвращаясь к ситуации с долларом. Опять же, те, кто следил за нашим совместным контентом, наверняка знают то, что я... Был э, трейдером, который, да, и в принципе остаюсь, который индекс доллара рассматривает на долгосрок э, в качестве актива, который может вырасти. С начала этого года индекс доллара, если говорить до четверга, э, вырос э, почти на 20 процентов, но сейчас вот уже снижение почти на 5 процентов. Отсылка на Федрезервы. Изменилась ли политика американского регулятора? На самом деле нет. Вот с момента выхода данных по инфляции было несколько выступлений представителей американского регулятора: Мейстер, Дели, Булларда, Воллера, которые подтвердили, что инфляция по-прежнему остается крайне высокой, во много раз превосходит целевой ориентир, поэтому Федрезерв будет вынужден и дальше действовать ну не так активно, как до выхода данных по инфляции, потому что тогда мы закладывались под возможность повышения в декабре еще раз на 75 байсных пунктов. Сейчас этот сценарий уже маловероятен, я думаю, что его даже не нужно рассматривать. Но повышение ставки на 50 байсных пунктов – это сценарий по-прежнему актуален, вероятность этого больше 80%. И потом, сейчас, наверное, уже ну, логично, если рассуждать о перспективах доллара, нужно прийти к выводу о том, что если ФРС изменит свою точку зрения относительно того, что нужно дальше активно повышать процентные ставки, ему маловато одного отчета, нужно дождаться подтверждения в виде еще месяца-двух, в лучшем случае, чтобы была зафиксирована тенденция спада базового индекса потребительских цен на протяжении трех месяцев подряд. У нас пока только один месяц. Поэтому для тех, кто считает, что все, индекс доллара уже не будет расти, я бы э, посоветовал таким Настро... Настоль э, неверующим, опять же, в перспективу доллара, э, все-таки задуматься о том, действительно ли это так, а что будет, если базовый индекс потребительских цен, да и в целом общий показатель инфляции под конец этого года, в начале следующего года снова начнут расти. Это вполне реально, если мы увидим очередной ралли на рынке углеводородов. Ну, почему бы нет, это ну, не такой да, уж и не ну, жестичный ну, сценарий. Да, но еще добавить нужно, что цели резерва э, снижения инфляции, да, мы пока не дошли до тех э, целей, которых которые они хотят, то есть там, около да. 1 инфляции, да, У нас сейчас инфляция она большая, поэтому э, сбивать темпы возможно какой-то сюрприз будет на следующем заседании ФРС. Лупанут, э, сделку на 0,75, да, да, поэтому я бы сейчас э, стал руководствоваться более-менее нейтральной э риторикой о том, что может быть индекс доллара, когда мы видели его в районе 115 пунктов, и достиг своих локальных максимумов, которых мог достичь с учетом такого новостного фона. Но при этом я бы не стал сейчас заявлять о том, что индекс доллара окончательно развернулся, и все дальше мы будем наблюдать за развитием нисходящей динамики. Я думаю, что индекс доллара может легко уйти вот в этот размашистый коридор, и тестировать уровень то 115, то 110 и болтаться в этом коридоре в течение продолжительного периода времени. Но я все-таки сторонник того, что по индексу доллара мы снова сможем увидеть локальные максимумы. И причем довольно-таки скоро. Но я готов отказаться от идеи роста курса американского доллара, если, например, ноябрьские данные по инфляции, которые мы будем разбирать в середине декабря, буквально за несколько дней до заседания американского регулятора, также покажут, что инфляция снижается уже на протяжении второго месяца подряд. Но пока что, друзья, долгосрочный взгляд в отношении индекса доллара шорт, точнее long. Кстати, я в прошлый раз давал рекомендацию конкретную по индексу доллара, к сожалению, вот из-за того, что что доллар обвалился после данных по инфляции, эта сделка была закрыта по стоп-лоссу на отметке по 8.80. По евро-доллару из-за того, что индекс полетел вниз, европейская валюта также активно росла. И сейчас уже котировки 1.04%. Здесь тоже рекомендация не отработала себя. Я принял решение еще в вот пятницу, когда комментировал на своих брифингах действия, оставить в покое главную валютный риска и подождать, посмотреть за развитием событий, как индекс доллара будет вести себя дальше. Золото. В прошлый раз делал акцент на то, что... Нужно брать в расчет действия большинства и меньшинства. Нужно ориентироваться на показатель индекс рыночных настроений. Друзья, используйте этот индикатор, который доступен всем клиентам компании Markets, как дополнительный фильтр принятия торговых решений. Сегодня, вот, по прошествии недели, особо картина не изменилась. По-прежнему толпа в продажах и рынок э, драгоценных металлов идет вверх. Текущие котировки 1780 уже. Цель э, в прошлый раз, которую я обозначал, была довольно скромная. Ну, честно говоря, когда мы комментировали и разбирали золото в прошлый раз, цель 1725 уж не казалась такой скромной. Ну, просто золото так стало активно расти в последние торговые сессии прошлой недели. И сейчас уже почти вот рядом с со сопротивлением 1800 долларов за тройскую унцию. Кому интересно, что будет дальше, я бы так сказал. Пока толпа остается все-таки в коротких позициях, Рынок золота будет расти дальше. Причем в качестве ближайших целевых ориентиров я бы уже не то, чтобы метил там на 1800. Я считаю, что это почти реально сделать уже даже в рамках сегодняшней торговой сессии. Я думаю, что можно попробовать смотреть повыше на уровне 1830-1850 долларов за троисконсуль. Там, по-моему, даже следующий уровень, хотя надо посмотреть, что следующий уровень сопротивления. Долгосрочная или нет? Среднесрочная цель по золоту с учетом текущего новостного фона – это 1840-1850. Нефть. Котировки 92.57. Пока что нефть заложник новостного фона из Китая. Опять же, рост количества заболевших. Снова вернувшийся разговор о том, что если не будет смягчения политики нулевой терпимости, то... Китай будет вынужден снова прибегнуть к каким-то повторным локдаунам и там, ограничениям. Я все-таки рассчитываю, что до этого дела не дойдет. И 92.58, вот диапазон опять же 90-92-58, 90-92, вот скажем так, чтобы округлить. Это по-прежнему, на мой взгляд, коридор для принятия решения на открытие длинных позиций в расчете на долгосрок. В прошлый раз мы видели, что бренд как раз зоны 90 отбился, отступил от этого уровня поддержки, почти восстановился до 100 долларов за бар. Но вот сейчас идет коррекция. Пока стабилен уровень поддержки 90, я думаю, что переживать не нужно. И стоит сохранять оптимизм, рассчитывать на продолжение восходящего ралли. И еще была пара доллар-иена именно у меня сделка была в расчете на то, что валютная интервенция со стороны Банка Японии будет все-таки основной движущей силой для поддержки японской иены, но в игру вмешался отчет по инфляции, который опрокинул доллар быстрее, чем это мог бы сделать японский регулятор цели были 145 йен за доллар эту цель мы благополучно быстро сделали поэтому те кто вместе со мной находился в этой сделке Профит хороший Ну в принципе следом за 145 отметка был уровень 140 до которого также пара очень быстро долетела и сейчас котировки 139 и 34 я бы рекомендовал Пока что в эту пару больше не лезть, посмотреть тоже за тем, как будут развиваться события дальше, дождаться все-таки более-менее стабилизации ситуации по на доллару. Но практически наверняка уверен, что следующую рекомендацию, которую я могу дать, она также будет предполагать все-таки укрепление позиции японской иены, но не сейчас, а в случае, например, восстановления в районе 142-143 йен за доллар. Я думаю, что... Эта сделка потенциально не на э, ближайшее время. Ну, в общем, когда будут эти уровни, к ним и вернемся. Виталий, слово тебе. Что-то непонятное. Только в Китае этот ковид, больше его нет. Или из других да. стран. Просто как -то, как -то я просто как-то не смотрел по другим странам. Пропал с радаров Не на повестке, да. Итак, всех еще приветствую еще раз. Давайте пройдемся по тем моментам, которые я в прошлый раз говорил, и дам какое-то новое видение, новые идеи по рынку. Итак, по евро-доллару. Что я в прошлый раз говорил? Я говорил, что у нас есть сценарий того, что мы будем обновлять прошломесячные максимумы, то есть у нас прошлый месяц это октябрь, да, в районе там 1.0085. Мы их, в принципе, обновили. Не ожидал такого сильного обновления, конечно. Почему я принимал такое решение у нас, напомню, мы в текущем месяце, ну, в принципе, в принципе с прошлого месяца, конец текущий месяц, мы сломили этот нисходящий тренд, который у нас был по по евро-доллару последние полгода такой четкий, э, четкий, да, он идет больше, там более года, но э, последний такой канал, который был, это получается, с, с, ровно, с, ровно с начала года, да, с января. Э, мы его сломили, плюс э, что мы сделали? Мы закрепились наконец-то выше 50-й средней скользящей, до этого мы, если посмотреть, ни разу не закреплялись, ну, там какие-то ложные небольшие были. На, на полдня закрепления. А, такого сильного не было. А, плюс они чуть-чуть подвернулись наверх, локальный тренд образовался, поэтому я считал, что у нас евро-доллар будет обновлять эти максимумы. А, на текущий момент, что, по, что я по евро-доллару думаю а, пока каких-то торговых идей вот на текущий момент, по текущему времени у меня нет. Утром я еще до, нашего, до нашей битвы я писал своим ученикам, подписчикам про канале, что я вижу э, снижение доллара. Я давал там рекомендацию конкретно по функциону, -доллар, доллар франк, шорт. Ну и по другим говорил идентичная картинка. Интерней мы это отработаем. То есть на текущий момент покупать уже евро нет смысла, но уже э, среднее движение вверх отработать. Э -э по поводу каких-то среднесрочных идей. У меня есть мнение, что вот это по евро какой-то идет вынос, вынос всех шартистов, которые здесь шартили в последнее время, и евро дальше будет падать. Но пока нету никакого паттерна для того, чтобы входить в шот. Покупать уже с текущих 1.04, конечно, я не буду, пусть оно даже там растет. Mm -hmm. Я буду на этой неделе наблюдать за этим инструментом, если он нарисует какой-то хороший паттерн-шорт, э, то я буду рассматривать здесь э, снижение данного инструмента. Ну и по другим инструментам индекс доллара э, аналогичные картинки. Да. Возможно, я ошибаюсь, и рынок здесь глобально развернулся, э, поэтому я буду по факту смотреть, так как у нас э, были вопросы в комментариях в прошлый раз по поводу евро-доллара, куда я вижу евро-доллар весной. Да, ну, следующего года имеется в виду. Ну, я написал, что я вижу снижение, но по факту я написал, что я буду смотреть, то есть спекулятивно, если что, покупать, если есть сигнал, и шортить, если есть сигнал. Пока шорт-сигнала нет. Да? Мы сейчас подошли, к, в принципе, к сильному сопротивлению. Это 200 скользящие. В прошлый раз мы от него сбивались. Нет, это по-другому. Поэтому, пока я не рынка, буду наблюдать, если здесь что-то нарисуется, буду работать на снижение. Это будет коррекционное снижение или дальнейшее сильное. Это уже по факту я буду каждый день смотреть и так далее. Ну, в нашем случае, каждую неделю у нас со своими ребятами каждый день буду по факту смотреть. Ну, другие инструменты. Валютные пары, все аналогично. Индекс доллара аналогично. А, так, а, по поводу, есть идея у меня по натуральному газу а, на, на снижение. А, в прошлый раз я работал на лонг, на позапрошлой неделе. В принципе, мы лонг неплохо там отработали. Два дня было хорошего роста. Можно было заработать. А, дальше мы сделали новый импульс вниз что-то здесь <coughs> проторговую, да, и все, что ниже уровня, так скажем, 6, условно, 36,50, я бы работал на снижение в район 5, ну, локальные цели это 5,70 и 5,25 по данному инструменту. Обязательно работать со стоплосами <coughs> где-то в районе <coughs> На 6,80, ну или можно более короткий, стоп-6,55. За вот эти, вот эти локальные максимумы, которые были у нас в пятницу на прошлой. Вот. Я бы по этому инструменту работал на шоу. Ну, здесь есть, конечно, такой чуть-чуть поджатие наверх локальный минимум. Получается, идут все выше-выше. и выше. Ну, посмотрим. Главное, риск соблюдать, то есть не нужно на весь депозит, и идея не сработала, то есть потеряла. А вот по поводу нефти у меня чуть-чуть другое мнение. Я раньше был активным быком, и вот последние дни, как закрывается, так скажем, нефть, вот меня немножко смущает. В том плане, что вчера я писал своим ребятам, что формируется модель торговая в Лонг, но нужно было подождать закрытия дня. Закрытие дня показало, что Явно здесь лангами не пахнет, его вчера где-то мы торговались выше 90, ну, где-то в районе 95, это говорило еще о лангах, так как у нас было, получается, четверг, пятница прошлой недели, у нас было достаточно такое видно, что выкупали, я думал, что будет продолжение, но понедельник закрылся явно по-медвежьему, я думаю, что здесь будет дальнейшее падение по нефти. Это падение, пока я вижу локально, где-то в район, возможно, плюс-минус 90-88. Будет этот вопрос с текущих вариант возможно снижения или через какой-то откат? То есть, откат где-то примерно в район 94-50-95, возможно, или с текущих, есть, сложно сказать. С текущих возможно шартануть, но вопрос в объеме позиции стоп-лосса потому что слишком большой стоп-лос. Поэтому смотрите сами. То есть пока здесь у меня приоритет на снижение по данному сроку. Там уже по факту посмотрим. Я буду сам шортить, если будет хороший откат. И дальше буду смотреть по факту, понравится он мне или нет. А если, конечно, сегодня там пойдет сильный импульс наверх, мы вчерашнее падение перекроем. Буду менять свое мнение. Дальше. Ну, по металлам аналогично. В принципе, я был с тобой за лор в прошлый раз. Советовал еще последние там, несколько недель только покупать золото серебро. Цели ставил там 1740. Конечно, мы улетели еще выше, как и евро-доллар. Не ожидал такого сугубо сильного роста. Здесь аналогично, как вариант, возможно, это был какой-то вынос. По факту уже буду смотреть. текущих я бы уже не покупал. То есть мы здесь показали такой почти 10 дней роста. Возможно, какая-то коррекция будет. Ну и по фондовому рынку аналогично. Не исключаю, что это какой-то, скажем, бычья ловушка пошла. В принципе, я, как вариант, ожидал это э, рост такой сильный. Э, но я его не торговал. То есть у меня был здесь такой спекулятивный шорт. Э, он вышел по безубытку. А здесь тоже. Пока э, аналогично как евро, золото, идет тренд локальный наверх. Э, будем по факту смотреть. То есть, поэтому вот как-то вот так. Э, идея это у меня натуральный газ-шорт. Нефть скорее шорт, по а другим валютам я буду наблюдать, то есть по тренду уже как бы поздно, как мне кажется торговать, буду смотреть, что дальше нарисуют. Uh -huh. Спасибо, Виталий, за рекомендации. Ну что, следим, смотрим за дальнейшей реакцией доллара, то, как он будет отходить от нокдауна после данных по инфляции. Вернемся к обсуждению рынка уже на следующей неделе. В ближайшие дни каких-то суперсобытий не запланировано, но опять же, очень великий резонанс опять же, того, что сейчас происходит. Рынок еще достаточно топлива, в общем, от данных по инфляции. Ну, изменится, да. Рынка... О выборах ты что-то говорил ранее? Я просто не сказал. О выборах в США? Да, да. Ну, что-то о них тихо, тихо, как-то. А? Ну, можем затронуть эту тему, например, в следующий вторник, возможно, там уже будут э, точные итоги, когда будем говорить либо о разделенном Конгрессе, либо все-таки о том, что республиканцы смогут э, взять уже под контроль полностью Конгресс. Но ну, я думаю, что Сенат останется с демократами, палат представителей за республиканцев. Кстати говоря, это очень интересное присоединение. последний раз такое было в 2011 году при Обаме. Как раз э, можно будет это обсудить. Виталий, спасибо тебе. Да, да, там был интересный случай. В штате Пенсильвания победил демократ. Ну, так скажем, он там простой человечек, какой-то после инсульта, какой-то он там... Еще какие-то там у него минуса очень сильные. То есть, и когда было, были дебаты, то против него был республиканец, такой врач, там он долго в политике, то есть он должен был победить на дебатах и так далее. Uh -huh. Но э, в итоге победил на, по этому штату, он канорист, кажется, да, или там сенатор, не помню точно, победил этот демократ. То есть, когда было, были дебаты, то его спрашивают там, что вы, вы за добычу нефти, он говорит. Нет, я против добычи нефти. Проходит там несколько минут. Я за добычу нефти, потом еще проходит несколько минут. Я против добычи да? нефти. Ну, да, есть некоторые шутки, мы их не будем говорить в эфире, но вот в таком формате какие, какие идут. Ну, В нашей политике тоже такого полно. Но... Да, согласен. Спасибо тебе еще раз, Виталий. Хорошего тоже закрытия недели, хорошего трейдинга и до скорых встреч. Пока. Все, пока, удачи.